я приветствую всех на своем канале сегодня я вас познакомлю с экономической игрой называется она год немножко по другому она называется game of thrones.space итак вот такая вот красивая картинка у нас что здесь нужно сделать зарегистрироваться, внести депозит собирать прибыль и выводить деньги. Нам дают до 50% ежедневно. Опускаемся ниже, смотрим, сколько участников, сколько пополнено онлайн, то есть которые находятся сейчас. И работает первый день. Я люблю заходить в такие игры именно в начале. Смотрим статистику. Пополняются люди. Вот. вот мой логин, я вчера зарегистрировалась, Это регистрация. ставка 25% в сутки, в сутки, так как я вложила а, небольшую сумму, и вот моя скорость. Скорость можно увеличивать, за счет увеличения скорости увеличивается и доход. Ну, вчера я очень поздно вечером сюда зашла, поэтому сегодня пока еще никто не заходил после меня. Ну, ладно, посмотрим. Значит, регистрация на Простещу, я не буду останавливаться на ней. Теперь вход. Когда вы будете регистрироваться, у вас все будет большими буквами, не удивляйтесь. Войти в аккаунт. И вот у нас здесь вот такое меню. <coughs> Оригинальное меню. Вот смотрите. Значит, пополнила я здесь всего лишь 11 рублей. Здесь есть э, серфинг. Я, как правило, стараюсь заходить в те игры, где есть серфинг. Бонус. Первое, что вы делаете, вы заходите в настройки. И заполняете свой паер кошелек. Далее. Что такое битва? Показываю вам битва. То есть, за 1 рубль с балансом вывода, вывода, вот то есть отсюда. Вы можете захватить корабль. Что вам этот корабль дает? Можно выиграть от 30 копеек до 2 рублей. Но я вот так вот посмотрела и подумала, что это не очень выгодно, чисто говоря. Ну вот смотрите, человек вложил рубль, получил только 30 копеек. Здесь вложено, ну здесь рубли, здесь рубли. Но вот здесь человек э, отбил э, свою денежку, даже с какой-то прибылью. То есть это решайте сами, как вам понравится. Пополнить. Пополняем здесь таким образом. Вот на этот счет мы кладем необходимую сумму, минимально 5 рублей. Потом сюда вставляем ID операции, где брать ID операции я вам потом покажу и нажимаете проверить, далее, серфинг, смотрим на серфинг Это еще сутки не прошли, поэтому у меня только один остался один серф. Ну, давайте посмотрим. Вот таким образом идет вверху таймер. Раз, два, это четыре, четыре. Это восемь. Вот здесь тоже рекламирует, собственно говоря, тоже какую-то игру. Боди рубль. Работает он один ноль дней. Я обычно сюда смотрю, есть смысл заходить или нет. Обратите внимание, есть серфинг. Вполне возможно, что я в эту игру тоже зайду. Сейчас я ее зафиксирую у себя. Ну, теперь мы э, закрываем страницу и переходим на год. Теперь бонус. На бонус мне, наверное, не дадут, потому что... Да, мне не дадут, потому что еще не прошло 24 часа. Так. Арктерская программа. Значит, 12% от пополнения реферала идет. И здесь реферальная ссылочка моя как всегда будет под видео настройки мы видели сегодня я сняла доход у меня получилось 2 рубля 9 копеек ну и теперь выплатить смотрим введите сумму ввожу я буду ровно 2 рубля выводить и выплатить. Написано успешно. Переходим в Pair. Обновляю страницу. Вот, как видите, у меня 2 рубля добавилось. Смотрим историю. И вот, пожалуйста, сегодня 9 числа 2 рубля. Выплата с проекта вот он домин у него такой game of through как-то трона space так я бы сказала возвращаюсь на сайт как видите сайт платит ну, info можно посмотреть вот оно, инфу вот в таком вот виде я говорю, что я вкладывала всего лишь 11 рублей вот уже появилось что на 2 рубля у меня в день идет 25 процентов значит за сутки я получаю 3 рубля То есть сутки еще не прошли до суток еще очень далеко за 30 дней 90 рублей, но если проживет 30 дней Но думаю, что проживет Так как эта игра все-таки Обычно когда серфинг Еще и бонус Когда игра играет Довольно долго Ну по крайней мере месяца два Обычно они держатся Видно будет, посмотрим Так что я вам Показала, рассказала Решение принимаете вы Заходите или не заходите это ваше дело. Да, все просмотрели. Сейчас сделаю выход. Где-то выход был. Вот выход. Выход. Вот так игра смотрится. С самого начала. И еще вы можете заработать, просматривая другие мои ролики на канале. Всего вам доброго.